А я Велислава, а это мой братик Всемир, а это моя сестричка Сияна. Сегодня мы решили поиграть в интересную игру. Карты. А кто выберет неправильный ответ, тот получит интересное задание. Ну что, начнем? И сам не готова проиграть. Нет. Блин. Блин. Вытарим какую я думаю, что меньше. Правильно. Думаю, что больше. Взял. Mm. Дамка! Ты больше. угадал. Молодец. Yes. Я думаю, что меньше. Правильно. Yes. Я думаю, что больше. Семёрто. Не угадал. Давай вытягивай мешочек с заданиями. Давай я прочитаю. Так. Преодолеть расстояние, например, перейти коридор или двор, нажав на ног мячик или воздушный шарик. Двину со в ногах высиживаю! Большой желток! А сейчас я думаю, что больше! Девятка! Правильно! А я думаю, что тоже больше! Восьмерка! Правильно? Нет, неправильно! Это восьмерка! Так восьмерка меньше, чем девятка! <связывая> Готовься к заданию! На любимую песню, проотнося вместо декста полого, ходил Поехали! Цена больше А я думаю, что тоже больше Одинаково Одинаково и это приравнивается а к думаю... проигрышу Пусть она вытягивает задание Представь, что ты супермодели Позируй для фотог... фотографа А другой участник изображает фотографа Старт, внимание, поехали 30 секунд позирования. Это, по танцуешь, а не позируешь. Надо маленько помедленнее. Он не успевает. Модели такие позы принимает. Ну-ка, давай. Угу, это только не мне позира, а фотографу. Мы потом посмотрим, что он там нафоткает нам. Молодец! сделай взгляд орла. Без очков. Как я вижу твой взгляд. Была десятка, сейчас у тебя глядится нет. Думаю, что больше! Ай, такая! Ну-ка, давай, давай. Неправильно! Восемь! Ага, задание. Здесь дольку лимона, не проявляя эмоций на лице и без внимания рассказать, какая она вкусная. Ешь только лимон. Я решила поддержать Семира и тоже попробовать лимон. Не забудьте, вы не должны сделать кислое лицо. Вам должно быть вкусно. Сияна тоже поддерживает. Семир, лицо, лицо. Надо удержать его. Ммм, вкусный, сладкий. Очень вкусно, сладко. Это как будто бы мандарин. М -м -м. Тебе вкусно, Сияна? Даже Сияна не кривится. Семир, давай, ты не, не исполнишь задание. Придется новое делать. А задание наказания это 5 отжиманий. Скажи, какой вкусный лимон. Говори, говори. Вкусный? вкусный? сладкий? Да. Не кислый? Сочный. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Кожурка цукатик. клетни. Вкусно же, кажу Нет. Нет, не вкусно. <связывая> <связывая> <связывая> да, по-моему, Всемир не справился с заданием. Иди, делай пять отжиманий. Давай-ка. Продолжение второго раунда была восьмерка. Mm -hmm. Я думаю, что больше. Правильно. Это что? Девятка? А я думаю, что меньше. Mm -hmm. Или больше. Фасань. Так ты что сказал? Больше будет? Меньше. А мень. Ты сказал меньше семян. Да. Фасань! Это кто? Фасань! Фазан? Да. Это рыцарь! Это валет. Давай. Давайте. Ну что, выиграли? Не Нет, ты же проиграл. будет меньше. Выгляди в окно и крикни с свой Да, здравствуй, Зевза! Да! да, все, сейчас мы всех соседей распугаем. Ну, Пошли. Ой, ты меж? что это делаешь? Кофе пьешь? Кофеек, да? Пен. Хулиганка. Эй, эй, э, э, это мое капутина. Мой. Мой, правильно, надо говорить, мой капутина. Я выберу вот эту в серединке. У меня шестерка. А я думаю, что Порше сестерки. Потому а -а -а. что это вот это. Фазан, правильно? Валет. Фазан. Валет, правильно. правильно? Логично, я меньше сестерки думаю, не бывает. Меньше. Уже. Меньше, чем валет. Ну-ка, проверим. Правильно, семерка. Вы что Порше семерки. Ну, давай-ка. Правильно. Дамка, да. Молодцы. Я думаю, что меньше. Меньше дамы. Валет. Меньше дамы, правильно. там. Вот Больше Балета. валет. Да, валет. Неправильно. Ага, а выполняй Неправильно. задания. Давай, тяни тяни Раз нарисовать по мастерам уши и проходи. Проходить с ними некоторое время. <смех> усыки, усыки. Сейчас мы будем рисовать миру <смех> не три, не три, не три. Классно, слушай. Дон Карлеоне. <свист> вот как я хорошо рисую. <свист> тебе идет. Четвертый <свист> раунд. Давай. Кабе нужно, тебе много. Раз, два, три. У меня Самая такая. Домка. Ага. Я думаю, что меньше. Ага. А это Туз. Значит, ты должна выполнить мини-задание. Бери мешочек. Покажи, как танцует самый ленивый человек на свете. На старт, внимание, 30 секунд ленивого танцора. Всемир исполняет музыку. Музыка идет, музыка идет, время идет. Идеальный танец ленивца. Все время, молодец, справилась с заданием. Думаешь, что больше? Больше туза? Невозможно быть больше туза. Ты подумай. Я даже больше туза. Я ну, не что... знаю, где туза решить. Вообще-то вот он. Девятка. Ну, она меньше туза. Выбирай задание. Mm -hmm. Как вы думаете? Я рисовала солнце левой рукой. А что, давай. Большое круглое солнце с личиком. По-моему, похоже на какой-то микроб. Да. Yeah. На лимон, кстати. Это шо, нос? Я думаю, что больше. Больше, чем девятка. Правильно. Молодец. Это Король. кинг. А я думаю, что больше короля. Больше короля туз. Ну, давай. Удачи тебе выбрать туз. А вдруг ты выиграешь? Раз, два, три. Коварь. Одинаково Вытягивай задание Приготовь из бодручных продуктов На столе коктейль придумать его назвали И торжественно, и торжественно его Продегустировать Продегустировать Окей, сейчас я подготовлю продукты Соевый соус Тан Рисовое молоко Сок, рассол Соус кемали so Он делается, кстати Из из из сливы Семира, <связь> какой первый ингредиент возьмем М -м -м, кефир Давай. Ну, кефир ладно. который тан смотрите чтобы достать хватило в одну кружечку да. все все ингредиентики а теперь, ну, соус соус. <связь> коктейль похож будет соленый что-то новенькое да. Ну, с молоком, наверное, вкуснее будет. Давай закроем его. А ребята, у нас сок! Сок это вкусно. Яблоко. Какой? Яблочный, да? Огрушивый. Оставь место еще тебе наливать и наливать. И... И соус кемали. И... Ну давай название. Какое название у твоего коктейля? Кофе. Кофе. А такой, ну по цвету да, похоже. А это... по вкусу. Давай уж ложкой пить. Ну как? Все, давай пей. Невкусно! вкусно, да. Еще глоточек, мой еще глоточек. Я думаю, что Миша, короля. Проиграла. Приготовь яичницу. О, О, еще одно кулинарное задание. Ну что же, давай все подготовим. Ага, продолжаем четвертый раунд. Сейчас я выполняю задание приготовить яичницу. Ну что, бьем первое яичко. Это давай. твоя первая яичница. Давай, давай, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Е Ей, Все лишнее убрать О, это уже профессионально получилось Это вот мое Это мое, наверное не Блин, я масло забыла! Хватит, хватит, хватит, у, у тебя будет Это яичница да. во фритюре походу М -м -м, ну теперь можно на плиту ну теперь ждем когда приготовится скоро будет готово ну, выглядит Бок! неплохо аппетитно даже яичница готова давай у пробовать <зак> mm. Mm, очень вкусно Молодец Будешь теперь нам на завтрак готовить mm -hmm. да? Раунд номер 5 Чичико yeah. mm. ну Какую ты вытянешь? Фазан Фазан, то есть валет Я думала, что меньше про проигрыш. про игры. выполняй мини-задание. Набери в рот воды и попробуй не рассмеяться. Другой участник должен смешить. Ха-ха-ха. Сейчас попробую. Теперь пока подумай, как ты ее будешь смешить. На старт, внимание, начали. Ты что, проглотил ее? У -у. Смотри, ты не должна проглотить. Вся, смеши скорее. <свес> а бегать нельзя. Стой на месте. <свес> Все. А детство держила. Был туз. Теперь думаю, что меньше. Ну давай проверим. И, никто не может быть больше тузов. Меньше. Давка. Молодец. Е! Я думаю, что меньше, данки. Правильно, шестерка. А думаю, что больше шестерки. М -м -м, мне mixer, больше было. Десять. Молодец. Я думаю, что больше десятки. И, и, и, и вот это. Неправильно. Неправильно. Ну давай, доставай задание. Проползи под себе стульями в помещение. О, -о, -о сейчас мы тебе поставим тоннель из стульев. Вот, это нормально. На старт. Внимание. Начали. Ну, ты тоже хочешь, да? О-оу, о-оу. Ну, приветики, Ей, Я молодец. Я восьмерки. Говорит. Молодец. Ну что, переходим к шестому раунду. Нет, такой, такой каржу я выберу. Кого? Я Правильно. думаю, что меньше короля. Валет. Правильно. Я думаю, что Поша больше валета. Больше Валет. Это сложно. Дамка. Угадал, угадал, Меньше Он, дамки. Это что? Дамка. Задание. А -а -а. Так, зажмите рукой нос и скажите, Боже, да у меня самый лучший голос на этой планете. Ход, тебе и так гнусавит. Ну, давай. Боже, да у меня самый лучший голос на этой планете. Была дама. Да, большая дамка. может быть только пусто. Девятка, выбирай задание. Я давно ты не исполнял ничего оригинальный танец со стаканом воды в руках. Внимание, 30 секунд. Не разливай, не разливай. Все придет тебе полы и мыть потом. О -о, о -о, о -о. Сейчас от кружки ничего не останется. Но всемир ты вообще-то должен был не разлить. Сейчас будешь отжиматься пять раз. От воды ничего не останется. О, да. Кошмарики. Ну-ка покажи. Почти вели. Была целая кружка. Отжимайся в 7-5 раз. Да. Не надо в лужу. Я выиграл. Раз, два, три, Ты тоже хочешь? Я думаю, что больше девятки. Восьмерка Миша. задание изобрази, как мама красит перед зеркалом. О, давай. Только по Давай. Да. Я что задираю так голову? Интересно. Ладно, дальше. Какая у тебя была карта? Восьмерка. Семерка. А я думаю, что меньше. Меньше. Меньше вось... восьмерки. Седьмой. Седьмо, седь... Семерка. Семерка. Молодец, угадал. Один Мой раунд. раунд. И осталось четыре задания. Да. Чинь, чин. Я. Я выбираю вот, короля. А я выбираю Баршкова, Дусь. Ты умаешь, будет дальше, про и ты умеешь будет дольше, но давай-ка Топка! Про-и-и-играл Про-и-и-рал Возьми, укачай ляльку на руках и кулевую Хе-хе-хе Пою, поюшки Сырынки, Ва, памяток, а меня, поток, а ты, а я меня ухватить на поток Меня ухватить на Пацию ее А меня ухватить <смех> Молодец а? Так, я думаю, что меньше да. Валет Правильно Молодец. А я думаю, что больше валета У меня два валета Кого? Гадуал Ну что себе ты я думаю, что меньше короля. Шестка! Правильно. А я думаю, что больше шестерки. шестерки. У меня два валета. А я думаю, что больше шторки. Десятка! Навалять. Я думаю, что больше десятки. Правильно. Челико. Тус! Хоу! Красный, Но... меньше туса. Десять. Правильно. А я думаю, что больше десять. Кто же выполнит задание? Девятка. Проиграл. Всемир, твоя очередь. Нарисовать автопортрет. Не лапа, а лапа какая. Сразу ноги. А, это плечи какие. Сырокоплечья всемир. О, Знакомьтесь, это Всемир Я думаю, что больше девятки Десятка Правильно А я думаю, что больше десятки Всемирка Приглел Лена, Всемир сейчас все задания стырит Выдержать щекотку под мышек 30 секунд Всемир садится, поднимает руки. Алислава сзади щекотит. Назарди мои натили. Молодцы, 30 секунд прошло. Он не а давайте последнее задание вы выполняете вместе. Там, там еще два задания. Ну, давай, одно тебе. Одно всемиру. Давай. Так, давай, я их читаю. Давай. Кому какое? Лопнуть надо мной шар с помощью пяти й точки. 5 точки. Давайте вместе будете лопать. Ну что, приготовьтесь. Настат, внимание, на телевизор. Вау! Первый готов. Тебе помочь? Ей, Велисияна, ты сможешь? Угу. Да, давай. -ка. Читаем второе задание. А ты пока читай задание. Это не только. Последнее. Петь песенку под столом. Ой, давайте вместе залезаем под стол. Я буду петь. Нас внимание на теле.